Всем привет, дорогие друзья! Вы, наверное, мне не поверите, да и вы совсем знаете все сами. Помимо того, что россияне знают про НЛО больше, чем, наверное, весь мир, и они верят 36% из населения, то вы должны прекрасно понимать, что НЛО на самом деле существует. Но теперь самое странное. Досмотрите этот необычный видеосюжет, и если вы видели наподобие такие объекты, то присылайте мне на электронную почту. Ну а теперь самое главное. Помимо того, что НЛО пытаются сейчас захватить нашу планету, помимо того, что происходит по всему миру, и это все замалкивают, но это уже по всем социальным сетям. Исходный материал людей, которые снимают видео про НЛО, запечатлили очень необычные, можно сказать, агрессивные НЛО. Они появляются ниоткуда. Да и взять о том, что НЛО, наоборот, находится не в космосе, а не на Земле, то часто ученые ошибаются о том, что захват Земли будет именно с космоса. Но почему НЛО... И много чего скрывается, и ученые, зная правду про НЛО, пытаются обмануть самих себя. Но это еще не все. То, что происходит на Земле, природные явления, влияет только объект НЛО. Но почему тогда власти знают про угрозу про НЛО, которая происходит сейчас? В очень большом количестве да еще появляются в разных точек мира да и спутники все это фиксируют не могут объяснить и зачем американцам нужны спутники которые должны следить за НЛО? в российской федерации находится на одном участке необычная база она еще заброшена в советском союзе но на этой базе было проведено около 250, а может даже 270 опытов над пришельцем. Вы все, наверное, знаете зону 51. Вы все знаете, что зона 51 делится на подзоны. Но суть в том, что зона 51 называется для того, чтобы в этом месте хранились инопланетные и необычные корабли. Но суть в том, что под каждой зоной находится специальная лаборатория. Но вы не знаете, что на зоне 51 разрабатывали и изучали не только НЛО, но и ядерные боеголовки. Если вам будет очень интересно, я вам покажу фото со спутника, какие необычные опыты там проходили. Ну а теперь самое главное про российскую федерацию в том месте были изучены около 13 раз инопланетных существ 23 нло было найдено на советском можно сказать просторах земли необычные объекты 77 артефактов которые принадлежат не людям а Инопланетянам 28 было найдено необычных оружий И только из них самое массовое поражение НЛО, которое было найдено Не могу сказать, но подсказка будет Рядом с вулканом Что это значит? Инопланетяне по всему миру готовили на протяжении около несколько сотен лет нападения на Землю. Но случилось то, что вы должны знать прекрасно. Множество ученых фиксируют защиту планеты Земля необычными серебристыми дронами. Их вы не увидите обыкновенными такими глазами, но множество ученых видели своими глазами через специальные камеры около 300 400 нло только над одним городом дроном пролетали поэтому множество таких необычных дронов падали на землю их срок эксплуатации вы не поверите ровно сотка 100 лет Самое интересное, люди, зная про то, что нашу планету охраняют от других космических угроз, стали проявлять огромную и необычную такую позитивную ноту. Но если нас охраняют, тогда и должен быть купол. Помимо того, что считают люди, что есть на Земле купол и нет атмосферы, то есть очень множество тайн, которые вы даже не поймете. Но это не предел того... Чтобы улететь в космос, надо пролететь этот купол. А купол дает огромное преимущество только для маленького прохода в этот космос. Почему множество самолетов не имеют права летать больше 20 тысяч километров? Почему все боинги летают на высоте 11, 15, 17, но не более, больше 20? Это все говорится о том, что... Купол, он не такой большой, но он защищает. Все, наверное, смотрели «Звездные войны», все видели защитную оболочку. Вот такая же оболочка и охраняет нашу планету. Помимо того, что много тайн, которые сейчас идет по нашей планете и говорят, что наша Земля не круглая, а плоская, помимо того... И помимо того, мы видим необычные лазерные лучи, которые уходят в космос и не знают границы стоп, то это, скорее всего, правдоподобно. Но есть тайна, которую вы должны знать. Почему множество очевидцев, ученых ищут необычное явление? Вы все знаете, что в Египте и в других странах были постройки пирамиды. Они похожи как на пирамиды, но у них есть свое название – ключевой пароль «Портал другого мира». Эти пирамиды строили для покорения населения, и оттуда всегда выходила необычная армия инопланетных существ. Когда люди стали чуть-чуть осознавать суть своей жизни, а эти боги, которые считались, что они боги, проживали максимум 300-400 лет, но они не умирали. В Египте нашли необычную пирамиду, где 12 саркофагов, 12 были наполнены необычной жидкостью, и еще в них была установлена дата, необычная иероглифная дата, которая постоянно менялась. Поэтому множество ученых считают, что... Эти необычные существа, которые по 4 метра длиной и около 300-400 килограммов, находились в этом артефакте. Они ждут свой час или свой миг, когда проснутся, но 12 саркофагов было вывезено из египетской страны. Куда они уехали или куда они улетели, никто объяснить не может. Но, скорее всего, то, что сейчас происходит, это 12 богов мира. Почему мира? Это инопланетные существа, которые, наоборот, покорили планету, научили строить несколько сооружений и даже имели в то время оружие. Поэтому множество фильмов, которые вы наблюдаете, они почти соответствует правдивости того, что инопланетяне, которые находились в Египте, это основание центра. И Египет, который сейчас находится в песке, был, дорогие зрители, запомните, не в песке, а в воде. Тайна, которая скрывается под песками, вы еще не знаете больше. Но что на самом деле будет происходить на протяжении этих Несчастных несколько лет, то вы увидите скоро. Необычные космические корабли, а считают их спутниками инопланетных существ, подлетают постоянно к планете Земля. Что они ищут? Кого они ищут? Небось, они готовятся к необычному и очень странному контакту или все-таки нападению на людей. Вот этот необычный вопрос всех будет мучить. Но я вас не тороплю. Если у вас есть какая-то необычная новость, то напишите под этим видеороликом, а я обязательно почитаю и отвечу на ваши интересные ответы. Ну а так, что вы увидели, это мое субъективное мнение, оно не должно касаться вашего. Думайте, дорогие друзья, о том, что происходит или когда это начнется. Всем, дорогие друзья, добра и мира.